Здравствуйте, коллеги! С вами на связи Татьяна Каверина. Сейчас я вам покажу, как я рекрутирую с помощью лайков. Ну, начнем, например, с контакта. Ну, ваша страница должна быть обязательно оформлена. Я вам об этом уже говорила много раз. Также у вас должны быть посты на стене. Вот у меня про работу, про наборы, про бизнес из дома, почему Иван? снова опять про работу. Ну, вот примерно так, прежде чем... Лайком не рекрутировать, страничка ваша должна быть оформлена. Дальше что вы делаем? Я захожу в группы. Здесь вы можете набрать, например, поиск сообществ. И выбрать вот тут вот группа. Выбор страны Россия. И выбрать ну, вообще абсолютно, абсолютно любую группу. Ну, например, не знаю, там, сад и огород. Вот вам вышли группы сад и огород. Ну, вы можете подписаться. И заходим. Так, здесь 14 тысяч участников. Нажимаем. Вот здесь вот нажимаем на значочек. Выбор страны ставим Россия. Ну, выбор города можно оставить любой. Возраст. Я, например, все время выбираю примерно 27. Ну, например, 42. Женский пол. Сейчас на сайте... Можно поставить жизненные позиции, ну, семья и дети. Вот ну, посмотрите, 101 человек. Всем этим 100 человека можно поставить лайк. Но если вы только начали ставить лайки, пожалуйста, с первого же дня по 100 лайков не ставьте. Начинайте с 10-15, с каждым днем увеличивайте на 5-10. Всего в день можно поставить 300 лайков. Но я обычно ставлю не больше тридцати 50 чтобы страницу не заблокировали и вот так вот нажимаете лайк like. раз 2 3 ну, вот так вот здесь ничего такого 4 смотрите если вы поставили например лайков 10 5, 5 можете 6. Можете вернуться, например, обратно и вот почитать новости. Посмотреть, поставить здесь лайки, друзьям уже своим. Отправить какой-нибудь пост. Потом снова вернуться в группу. Ну, в любую, какая у вас есть. И снова продолжить ставить лайки. Потому что контакт не любит, когда вы очень долгое время делайте одно и то же действие нужно все время выбирать разные действия или лайки или посты или новости читать и опять возвращаетесь и опять ставите и дальше пошли вот в таком вот плане еще поставили 10-15 так ну здесь понятно да дальше как я ставлю классы в одноклассниках здесь все то же самое так например поиск ну, здесь можно поставить людям не обязательно группы женский ставите возраст все города и страны пускай будут хотя нет мы работаем только по россии ну, давайте выберем санкт-петербург Сейчас на сайте. Ну и точно так же, только здесь придется открывать каждую страницу заходить на страницу, чтобы поставить класс. Еще обратите внимание, если есть фотографии, значит страница открыта. Если фотографии нет, страница закрыта, лайки ставите, класс, бесполезно. Ну и вот так вот придется открывать каждую страничку, здесь не очень удобно. Так вот заходите, ставите класс. Здесь тоже не нужно очень много ставить сразу. Я ставлю не более 10-15. Смотрите, потом обязательно заходите на свою страницу. Вот здесь вот в новостях вот это вот убирайте. А то если к вам кто-нибудь зайдет, у вас там одни лайки поставлены. Точно так же не забывайте оформлять страничку перед этим. Видите, у меня тоже все оформлено. Еще можно просто зайти в ленту и здесь тоже также поставить классы все просто поставили и снова возвращайтесь пожалуйста на страничку и снова отсюда вот так вот все убирайте ну вот суть понятна фейсбук я не занимаюсь лайками потому что здесь ну не очень удобно здесь конечно вы можете поставить но видите здесь ну, поставить его нравится. Не факт, что кто-то зайдет на вашу страницу и поинтересуется, кто вы. Ну, в Facebook я лайками классно не работаю. Вот все. Спасибо за внимание.